Со вторым Атрушаном удача силы набирается. С третьим Атрушаном деньги в, моё, в кошельке моем собираются. Четвертым Атрушаном мои сундуки деньгами наполняются. С пятым Атрушаном мои закрома от золота и серебра.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 тот деньги себе в кошель получает. С первым Атрушаном деньга зарождается, со вторым Матрушаном удача силы набирается, с третьим Атрушаном деньги в, кошель, в кошеле моем собираются. С четвертым отрушаны мои сундуки деньгами наполняются. С пятым отрушаны мои закромаю от золота и серебра ломятся. С, шестим, с шестым Матрушаном удача ко мне. Прилепится, и день, деньги в меня вцепятся. С седьмым отрушаном сила денежная с удачей ко мне селится. И сказанное тот же час исполнится. Семь матрушанов святого огня пусть деньги немедленно ходят меня. Не я сказала, а фортуна приказала. Заклято. И еще раз. Фортуна матушка шла и семь матрушанов нашла.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 С первым отрушаном деньга зарождается. Со вторым отрушаном удача силы набирается. С третьим отрушаном деньги в, кошель, в кошеле моем собираются. С четвертым отрушаном мои сундуки деньгами наполняются. С пятым отрушаном мои закрома от золота и серебра ломятся. С шестым отрушаном удача ко мне прилепится, а деньги в меня вцепятся. седьмым отрушаном сила денежная с удачей ко мне селятся. И сказанное тот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 «С первым Атрушаном деньга зарождается, со вторым матрушаном удача силы набирается, с третьим матрушаном деньги в, каш... в кошеле моем собираются, с четвертым матрушаном мои сундуки деньгами наполняются, с пятым Атрушаном мои закрома от и серебра ломятся, с шестым Атрушаном удача ко мне прилепится, а деньги в меня вцепятся, с седьмым Атрушаном сила денежная с удачей ко мне селится».